страна говорит о творчестве Александра Сергеевича Пушкина, великого поэта, гения, русского гения. И мы традиционно в музее Вересаева также говорим о Пушкине, ведь Вересаев был известным пушкинистом, Вересаев восхищался творчеством Пушкина. И сегодня у нас, мне кажется, я даже уверена, будет очень значимое событие для культурной жизни Тулы. Сегодня состоится музыкальная программа, инициатором и организатором которой выступил известный российский талантливейший поэт, исполнитель, автор песен, музыки Геннадий Пономарев. Это действительно подарок, подарок для города, подарок для всех, кто любит творчество Пушкина. И действительно сегодня будут звучать, звучать пушкинцы, Пушкинский цикл, песни на стихи поэтов, будут звучать а, песни на стихи поэтов Серебряного века. И вот эта благотворительная акция, которую Геннадий Робертович проводит, это действительно настоящий подарок всем нам. Слово для торжественного открытия я хотела бы передать генеральному директору, Тульского музейного объединения Гаврилина. Ну, Здесь по, по по домашнему, так приглушенный свет, по домашнему сидят люди, общаются между собой каменные джунгли вокруг. Да, тут такой островок имена такие Бересаев, Пушкин, Пономарев. Поэтому, что хочу, сказать. Да, что хочу сказать, хочется, чтобы и продолжали эту тему, что музей, некий такой остров, где люди могли бы пообщаться не только в рамках какой-то экспозиции, но да, и пообщаться на интересующие темы, которые ни в коем случае не противоречат, а иногда даже и идут параллельно именно с музейной деятельностью, с музеем. Поэтому всем вам и нам приятного прослушивания, но надеюсь, что Геннадий Рокович к нам приедет и станет традицией, будет приезжать к нам постоянно в феврале, как раз такая годовщина трагических событий, связанная с нашим великим поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным. Да. Ну, наверное, все, что хотел сказать. Всем приятного Спасибо. прослушивания. Добрый вечер. Несколько слов я скажу приветствия и благодарности. Ну, во-первых, хочу сказать о том, что этот вечер он является как бы продолжением вот моих не таких частых, но концертов в Туле. Я уже давал в филармонии несколько концертов, потом вот в библиотеке замечательно мы там, как сказать, провели два концерта. Вот все прошло на высшем, как сказать, политическом и духовном уровне, и люди очень, очень довольны остались. И сегодняшний концерт это тоже будем надеяться не последняя встреча. Вот, тем более мне, знаете, есть что показать. За эти годы накопилось много хорошего, как говорится, материала. Не на один концерт, разные тематические. Но самое главное, что я должен сказать, о том, чем я занимаюсь. Потому что некоторые идут, ну, под гитару, вроде значит, сейчас бардовские песни споют. Или аранжировки значит, эстрадные. Мы знаем, что в эстрадные песни замечательные, там в основном музыка у нас и все такое: костюмы. Девушки красивые на сцене. Подпевают. В бардовской, наоборот, смысл, глубина, поэзия. Вот. Ну, музыка попроще. А у меня так получилось, что я давным-давно полюбил поэзию и начал как бы подслушивать мелодию в полюбившихся стихах. Вот и со временем вот эти вот песни, они организовали уже, образовались в такие циклы. Я это называю «Песни поэзии». И когда два, в принципе, это одно целое, и музыка, и поэзия. В, в любом стихотворении настоящем должна быть музыка. Об этом многие писали, и Мандаштам, и Пушкин. Еще я, я называю свое направление музыкальный акмизм. Ну, это так, тоже верно, но песня-поэзия, она как-то попроще и лучше. Так что, кто не слышал моих песен, я прошу вот, как сказать, на это обратить внимание. Может, у вас своя мелодия потом появится после концерта, поделитесь. То, что я говорю, на самом деле, это важно. Это ключ ко всему тому, что сегодня будет происходить. Некоторые говорят, что я люблю только читать поэзию. Я тоже люблю читать очень поэзию. Поэзия должна звучать. звучать. Вот. По поводу программы. Программа сегодня особенная. Вы правильно сказали Пушкин. Некоторые подумают, что как бы это такое прекрасное прошлое. Мы сами знаем, кто такой Пушкин и солнца русской поэзии. И Пушкин наше ⁇ это все. Я бы еще добавил, что Пушкин ⁇ это не только альфа, но и омега. Это и начало, и конец нашей великой культуры. Не только поэтическое, прозаическое, а вообще как явление. И поэтому Пушкин для меня... Так же свят, как и для вас. У нас сегодня будет у нас, надеюсь, потрясающее путешествие. Мы, конечно, в основном. Оно будет общаться вокруг и в этом сакральном пространстве Петербурга, в этом золотом сечении. Потому что этот Петербург, Петербург это место, где, сами, понимаете, там была вся наша культура, возрастала, крепла и поднималась к небесам, но начнем мы путешествие и закончим с Тулы, потому что Тула для нас также дорога, она, ну, это родина, что говорить, дорога тем, что мы здесь родились, что мы здесь живем, что мы любим наш город, несмотря ни на что, вот, как сказать, стремимся сюда, это наша родина, то, что все-таки царь Петр как сказать, обратил внимание на Тулу. И смотрите, это же тоже связь с Петербургом, с нашей, как сказать, отчизной, с имперской.